Ой! Oh. Ой! Oh. Oh, <laughs> <Yizuka. laughs> Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и впервые в жизни рубрика «Дорога к 3000 Элла» записывается два раза в месяц. Да, прошлый выпуск на канале был две недели назад. Это максимально круто, такие рубрики нужно снимать регулярно, потому что там есть какая-то сюжетная линия. Я не играю в фейсит без записи, все катки показываются у вас в этих роликах. Суть рубрики очень простая, нужно просто поднять 3000 Элла, ну и плюс, э, в каждом выпуске должно отыгрываться как минимум 10 каток. Но в этом выпуске их будет 23. Да, не спрашивайте, что произошло. Просто не спрашивайте. Может быть, я поднял три стояла, а может быть, я их спустил. Результат будет в конце. Ролик будет короткий, поэтому мы все это уместим в 20 минут, наверное. А если меньше, то Коля красавчик. Все, что мне остается, это пожелать тебе приятного аппетита и просмотра. Жесткие катки. В каждой катке что-то было интересное. Ну, а также будет очень интересно, если ты поставишь лайк. Я надеюсь, у меня получилось забавить тебя на лайк. Если нет, то... Подпишись на канал, а мы проступаем. Полетели. Спасибо. Ну, а также я решил открывать кейсы перед каждой каткой, которую я буду отыгрывать в этой рубрике. Возможно, я открою кейсов 300 за все это время, но почему бы и нет, когда-то упадет нож. Наверное. Надеюсь. Вали, пожалуйста. Первая игра. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично, отлично, спасибо. Спасибо. Так, 2067 Эло это первая катка после предыдущего ролика. У нас получается сейчас команда из АВГ 2200 против 2300. Эдвард, Эдвард, убил Эдвард. Эдвард, ой, Бен, э, хорус. Э, кичи, кичи, кичи. боже, что за дерьмо? Да пиздец Ну как и что Так, у нас проблемы с Немного с тиммейтами, кажется, будут Я внашу? Вот наш счет, чип сзади А, ну ладно Вау Вторая катка Вторая грибаная катка Спасибо Спасибо. Следующая катка у нас на карте Мираж. Ничего не меняется. У меня АВГ Пати 2500 500 Паэлло. Противники 3066. Это очень важная катка. Это будет лютый буст по морали и по Поэтому нужно постараться. Мы играем против 3800, 3300, 3400. Я кидай флеш, кону и ухожу. Ааа! -а -а. Третья игра. Прямо сейчас. Let's go. Let's go. Следующая карта, это Dust2. Играем против 1800 АВГ. Должна быть игра не самая сложная, поэтому начинаем. Сфут, близко. Вау. Окей, okay, окей. Okay. Nice. 4 на грузинском 4 будет отхи следующая карта мы играем на карте даст 2 его бы его бы запретная зона Запретная зона, хороший режим Вальф, Давайте Следующая карта, это снова Dust 2 Какие-то скучные катки на самом деле, они очень легко заходят Я не знаю, что случилось, но мы играем против седьмых Восьмых, ну а остальные 2500-2300, но как-то реально Ощущение, что мы играем не против таких высоких Элла Я не хочу это загладить, конечно Это приятно, что мы так выигрываем Элла Но непонятно, а либо просто так везет Блин. Но было красиво. Я буду просто молчать. Я буду просто молчать. А, я молчать должен. На. Следующая карта наконец-то не Мераш даст, это Overpass, играем на плюс 20 против АВГ 1800 По статистике должна быть легкая катка. Но прошлое тоже должна была быть легкая, но что-то пошло не так, ладно, время пошло. <связано> <связано> <связано> Это, это нельзя было проигрывать Не смотрю на экран, мне это не интересно а Так, я не буду а, сильно тянуть Сейчас вам скатка на АВГ-3000 Элла Полетели Спасибо, Спасибо. Я взял, ладно я не хочу играть, идет. спасибо за раз два и три черт так следующие игры у нас сейчас ситуация что мы играем против а вg 2 500 есть парень 3000 есть 2 900 ну если авик возьмешь? Возьмите меня Ладно. Девятая катка. Что ты мне дашь за девятую катку? Давай нож, желтая. у у Окей а, Следующая катка после того минуса Сейчас мы сыграем на плюс 40 примерно а, Против нас АВГ 3000 Ну короче, сейчас будет нормально, интересная катка на Мираже Давайте начинать, полетели Убил шок. Ой боже Он просто окружился Десятая катка На грузинском 10 это будет АТ АТ Играем опять в Мираж 2 600 АВГ Слушайте, я наверное следующую катку Если мы опять эту проиграем, попробую найти тиммейт У которого 2 500, потому что из-за шугами У нас попадаются игроки посложнее сейчас как-то нет смысла играть м -м, С такими, так как мне нужно Потихоньку подниматься по скиллу А сейчас это просто резко, но сразу 2 500 Это лишнее усилие на самом деле HP, start nice. 11 -я катка. Я вижу. Я вижу дигл. Розовый Дигл прямо сейчас у меня в руках. Это. Эй, ванга. Мы играем на плюс 25 против тех же челиков. Плюс 3. Ну и два рандомом В целом, наверное, будет такая же катка. Они играли плюс-минус неплохо поэтому шансы проиграть есть и более опять же мираж может выиграть сейчас уже будет оставить да ну нахуй Апсы нет да, У ну, него охуенный спот, все, он выиграл. Да, слушай oh, Вижу красный кейс. Вижу. Синий дроп. Синий дроп. На следующей катке я должен спешить На плюс получается 25 Против меня играет человек, которого я катал на BMW Видимо, как-то мы попались в жизни Я ему пообещал покатать и покатал Я не помню этот случай, но так было Так, ну что, полетели Вот я раунд Сандик был один О, oh, фейс, фр 9, фр 9 фрагов за 2 раунда nice. вот у меня. Опять очередная гребаная катка И прямо сейчас она дарит нам сэвдов Мы играем с игроком по именем Ленин, это комментатор, ну а также стерео. А получается мы собрались сейчас пойти У нас АВГ 1900 И по идее мне сейчас здесь должно быть проще. но ну, посмотрим. Смотри за красным. Минус рампа, да, еще давай, один, давай, еще давай, двое давай. рампа. Пушат. Ну, сейчас будет. Ван more Ладно, спасибо, там... Дверь вроде. Девятка, девятка. Най, Отличная выручка. работа. тут один там двое. Очередной кейс. Очередной кейс. Очередной дерьмо. А, Прошлого мы проиграли, и сейчас наконец-то интересная карта. Мы играем Ention. пацаны все вернул 15 катка ну там говая гова он сайт он да да как дела как дела Шестнадцатая игра М-ка Следующая катка после тройного поражения Вроде бы говной день А игра Мираж, хочется вернуться на эту карту Играем против АВГ на 2200 Прошлая игра была против АВГ 3500 вроде Там было плюс 40 Сейчас будет задача вернуть Эла Нужно три катки подряд выиграть Кошмарик Кошмарик Это 17-я катка. Говнище! Okay. Нож Очень сложно идет, уже сложнее катки Но, по сути, мой рекорд, кстати, по L это 2-100 Я хочу апнуть 2-120 L в этом выпуске И на этом закончить Чтобы был бы классный импрув Поэтому давайте приступать Гений Возьмем 4 на... Я на нож, на нож, на нож, не пожалуйста. <связываю> Хорошо. Э -э -э. Давай! Да, нет. Следующая карта это Даст 2. Против нас команда послабее 2000 АВГ. Турки и два украинца. Давайте приступать. Шансы на победу огромнейшие здесь. Шмарт! Ой, это это Момент, хел на Хел на Да, да, Ну что, 20-я катка. Это очень важный момент. 20 игра. Чем меньше я буду играть, тем дешевле это будет обходиться. Боже, ну кому он. Он мне такой же поставил. Он мне такой же поставил. это вообще жесть перец первое открытие 21 игра мимо Это, я не знаю выходит призма кейс 2 Кейс интересный, дроп тоже плюс-минус И нам падает Негев 23-я катка финальная прорыв давай прорыв, покажи прорыв дай, дай мне бабочку у меня ножа не было всю, все игры как вот как это воспринимать ну просто как господи он помог, уверен. Еще один справа, Да, да, справа, справа, там что, там стюк. Сколько Да, прям Да. Ладно. После этой игры я решил взять паузу и играть без записи, потому что хотел вернуть Элла до 2080 и продолжить уже оттуда, апнуть 2100 и закончить выпуск. Но что-то пошло не так, и я благополучно все проиграл. У меня шли карусели, и в итоге мое финальное Элла на 21 февраля является 2046. То есть наш результат по сравнению с прошлым выпуском у вас на экране. Да, мы в говне. Но обещаю, мы вернемся сильнее. В следующем выпуске я поставлю себе цель апнуть как минимум 2150. Я просто уже не хотел. Записывать еще катки, ну 29 каток на один выпуск, я что дурак совсем, так что надо аккуратно к этому подходить.